день добрый дорогие друзья я игорь черноусов я менеджер каналов youtube друзья для меня вопрос как заработать в интернете уже давно не стоит я зарабатываю и самое главное работа мне нравится и приносит удовлетворение чего я вам всем искренне желаю друзья сейчас э, практически все понимают что целевой теплый подогретый трафик практически бесплатный вы можете получить через видео мы сейчас живем в эпоху видео и широкополосного интернета. То есть все понимают, что нужно тянуть трафик из Ютуба, но как это делать, люди либо не знают, либо не могут. То есть в лучшем случае каналы Ютуб а, используются как хранилище видеороликов. Чтобы получить трафик из Ютуба, нужно обладать знаниями. Если хотите, чтобы ваши ролики <coughs> рекламные о вас, о вашем бизнесе выстреливали на первую страничку по Ключевым запросом, например, как я вам сейчас покажу. Перехожу на YouTube и пишу needer YouTube. Нажимаю поиск. И что я вижу? YouTube отвечает результаты поиска 4 миллиона 280 тысяч роликов. Это очень большая конкуренция по такому запросу. И что мы видим? На первом месте, на первом месте находится мой ролик. Вторым идет ролик, который выкладывался 8 месяцев назад. С этим роликом мне, конечно, придется еще бороться за первые места в Гугле. И что более приятно, что меня очень порадовало, что внизу странички, ролики с канала Академии социальных медиа, то есть канала Тимура Таджидинова, людей, ролики людей, которые учились у Тимура на менеджеры YouTube, Вот, учились. Ну, видимо не так хорошо, хотя для чистоты скажу, что Тимур говорил, что эти ролики они не продвигали Поверьте мне, я тоже не очень долго прыгнул, прыгал с бубном вокруг вот этого своего ролика Вот если вы хотите привлекать трафик, получать вот такие же результаты, конечно нужно учиться Либо нанимать на свой канал человека, который вам привлечет трафик из ютуба то есть менеджера канала YouTube. Если вам интересно обучение, обращайтесь в Skype, я буду проводить серию бесплатных вебинаров. Если вам нужен менеджер YouTube, также обращайтесь в Skype, помогу. Всем спасибо, нажмите, пожалуйста, нравится под видео. Если у вас возникли вопросы, пишите комментарии, я все читаю, все отвечу. Спасибо, до свидания.